Здравствуй. Как у тебя дела сегодня? Наверное, ты одинок или одинока? Я помогу тебе. У меня есть очень много волшебных, магических штук, чтобы тебе было со мной очень хорошо. Мне все равно, мальчик ты или девочка, бабушка, дедушка. Главное, что ты со мной будешь счастлив. Поехали.